Человек, который часто появляется в эфирах, на радио, в Ютьюбе, в газете, в куплете. Какой избитый гость, которому задают обычно избитые вопросы. Я постараюсь все-таки избежать избитых вопросов избитому гостю. Виктор Шандарович, привет. привет. Привет. Год еще не думает кончаться, но все-таки... Я не могу для себя ответить на вопрос, что самое главное в этом насыщенном году, не могу сказать, что прям радостным. вот что самое главное для тебя и для, как ты думаешь, для нас? Пандемия, Белоруссия, отравление Навального, Хабаровск. Ну, на нашу жизнь, если мы такой большой знаменатель берем, а как мы, да, наша, угу то, конечно, пандемия, конечно, пандемия, потому что со всеми последствиями вместе. Ясно, что как было, не будет, что-то меняет, да, друг, все вот другое, да, это другая жизнь. Появился общий знаменатель для человечества, вот, понимаешь, да, в какое-то веке. Ведь в принципе, ну, вот, мировая война, да, может быть, общим знаменателем. знаменатель. Господи, общий знаменатель для всех. Мы видим, как по-разному, да как по-разному борьба с пандемией проходит в Китае и там во Франции. Да? Как э, Где-то ругают начальство, там такая модель, другая модель, шведская, не шведская. Где-то просто заваривают да, дома вместе с больными, чтобы они там умерли. Но это такое наблюдение, скорее, скорее внешнее. А внутреннее, ну, конечно, изменилась жизнь. У меня, у меня сильно изменилось, потому что я года с 90-го столько не жил на родине прямо сказать. То есть даже удивительно. Сижу себе в родном городе. И я даже от себя ожидал, что я, в общем, смогу это так а, относительно легко перенести, хотя состояние моей психики лучше оценить снаружи, но все-таки я думал, что я поеду крыше. Если бы мне сказали в марте, что я вот так до, значит, буду сидеть до ноября, я бы, наверное, о, значит, Горчился бы сильно, но так постепенно втянулся по Жванецкому. Хотел спросить тебя про Конфуция, про не дай бог жить в эпоху перемен. Неужели ты можешь пожелать нам всем жить в эпоху стабильности? Кажется, уже жили. Нет, ну это надо договариваться о терминологии. Давай, договаривайся. Ясно, что как нет, не пожелаю, конечно, не пожелаю. Мы не в Северной Корее, да, и никто не требует, и рис растет, да, и не, не, так сказать, не обязательно, за, и ты не рискуешь умереть голодной смертью вроде бы, да, ну так, да, вот это все, так трусами нас делает не только раздумья, но трусами делает привычка, привычка, и вот это самое подлое, что понимаешь, что перемены будут связаны, безусловно, с драмой, с, безусловно, возможно, с кровью. А, бог знает с кем. Эти перемены необходимы совершенно, потому что альтернативой является просто вырождение страны. Ну, то есть они необходимы стране. Человек уже может решать каждый, как он хочет. Уезжать, оставаться, встраиваться, вписываться, маргинализироваться, спиваться просто то, что мы могли 10 лет назад попробовать последний раз когда мы там с тобой виделись на, на сахарова там или где да, да поменять поменять правила да поменять правила поменять легитимным путем мы же хотели всего лишь мы хотели всего лишь честных выборов мы не хотели выпускать кишки да там взрывать мы хотели честных выборов наш выход сюда и наш выход десятого на Болотную, это был прежде всего выход нравственного протеста Потому что людям просто не нравится, когда им плюют лицо, и них вытирают ноги. Никто не сделал так много для того, чтобы у нас сегодня было 120 тысяч, как премьер-министр Владимир Путин, оскорбивший целую страну, умудрившийся оскорбить. Мы будем свободны, если сами этого захотим. Сегодня тот, кто не ворует, тот лох. Кто не пилит, тот лох. Сегодня стыдно быть не успешным, не богатым, не начальником. Значит, ты лох. Мы не хотим быть лохами. Мы здесь власть. Мы граждане. Мы здесь власть. Путин лох. Поскольку легитимный путь отрезали, и мы сами не смогли добиться, да и так далее, и так далее, то осталось вот то, что осталось. То есть это либо стагнация, либо революция. И ничего третьего. Я, я читал свое уголовное дело, и там э, одно из своих уголовных дел читала. Мне там совершенно поразила э, справка э, ФСБшная на меня, вот, которая это дело притворяет. Там было написано про 2011 12 год, что и вошла в Координационный совет оппозиции э, с целью вступить в легитимные переговоры с властью. Точка. Это ужасно, да, да, да, это, это состав преступления. Это я, только что я где-то у кого-то читал тоже такой состав преступления, где-то задержали тоже человека, что планировал, планировал, избираться в органы власти, что такое, да, ну то есть просто ну чудовищное преступление, да, да. Хочу прийти к власти с помощью выборов. Так вот легитимно не получилось, а значит, я, поскольку значит, все продолжается, то, значит, осталось два пути. Это путь стагнации, да, ядерное оружие сгниет, да, значит, технологии не дадут, отдавят на, на край глобуса. Собственно, мы сами себя отдавили на, на край глобуса. И живите все там, как можете. Мало ли, стран живет, которые никого не интересуют, как они там живут, да, в концах света. Да, стагнация. Либо уже теперь, да, Смену белоленточникам, если это рванет, то уже рванет не со стороны тех, кто хочет легитим, легитимных изменений и свободы слова и честных выборов. А рванет со стороны просто людей, которых гиря до полу дошла. В книге Иова, скажем, до кости дошло. Да, вот когда до кости дойдет. Когда уже речь не о легитимности и не о Панфиловой, о том, что жрать нечего. И, и понятно, что будет кровь какая-то, понятно, что будет, будет много несчастья. Вот. Но исторически цена за, э, за бунт, она меньше, чем цена за покорность. Вот в чем парадокс. Это мы проходили, когда вот началось в Америке с Флойдом, да, вся эта история. И нам говорят, вы хотите вот так, да, вы, там, правач, вот вы хотите, чтобы вот так вот разносили страну там, да, из-за этого. Но в итоге цена за то, что сожгли полицейский участок, да, и разнесли там что-то, цена-то меньше, чем цена покорности, как в Северной Корее. Там просто 2 миллиона рублей никто слова не сказал, да? Остальных из огнеметов пожигали. То есть цена за мятеж, в итоге историческая цена, получается меньше, чем цена за покорность. Но желать этого, буквально желать, вот чтобы завтра вот что-нибудь такое ломануло, эмоционально желать я этого, конечно, не могу. Ну вот в Хабаровске ломануло 91 день. 91 день дрился Хабаровский протест. Вот его, в общем, судя по всему, разогнали, потому что жестко, жестоко, уголовные дела, по дадинской статье, все. И, по-моему, этого никто не заметил. Ну, кроме, кроме, я не знаю, двух десятков людей, которые за этим пристально смотрели. Конечно, так в этом... Это главная драма России. Нету нации. Нет нации-то нету. Ну, да, есть территория, по которой, я говорю, бутерброд, по которым неровным слоем, слоем размазаны э, люди, его, населяющие эту территорию. Шиес выходит, никому дела нет. да. Шиханы, никому дело нет, кроме Шиханов. Хабаровск, никому дело нет, кроме Хабаровска. Страны нет. Это надо давать отчет. Единой страны вот так, чтобы как в Миняполисе, да, кого то наркоторговца там залетелил, да, там, убил, убил полицейский, и страна взрывается, потому что это немедленно становится национальным событием, да, полицейский беспредел, или там права черных. Это тема, которая, потому что есть нация, а нету отдельно Миняполиса, отдельно Арканзаса, отдельно Флориды, да. Но мне кажется, что а есть у нас... там не только нация, я -то хотела тебя спросить как раз про, про систему, вот мы все видели э, дебаты э, с э, Байдена и Трампа. Э, ужас. То есть и представить себе, что вот эти два полутрупа, в любом смысле слова, э, один из них будет президентом. Ну, причем один уже э, есть, и Америка не рухнула. И я думаю, что она и не рухнет в любом случае. То есть Нет. есть какая-то система, которая которые работает, прежде всего защита от дурака. Конечно. А... конечно. Об этом и речь. Об этом и речь, что Трамп или Байден, это, конечно, очень важно. Особенно важно для левых, правых, для... Это очень важно. Это там другие программы, другая, так сказать, да, другая демагогия, естественно, с, с другой демагогией. Она, там, сменится опять демагогия, да, или что-то сменится. А кланы будут там, да, друг другу. Но... Система работает, да, система работает, суды есть. Самое главное на этих дебатах это журналист. Самое главное, что мы видели на этих дебатах, это журналист, который может, во-первых, кандидат, который может сказать, что действует президент, уже заткнись, наконец, да, да, да, да, И журналист, который может задавать неудобные вопросы. Главный здесь, да. Они претендуют на внимание публики, эти двое, а он от публики уполномочен задавать им вопросы. Контролировать порядок. И вот это поразительно. И никто это поразительно. ему не скажет «прекратите хрюкотать» или, как это было да. сказано Путин? «хрюкотать» да. в хрюкать Да. Один из внуков, он, дочка начала его учить жизни. От которой ну, Какая разница? <кх> Зря вы хрюкаете, потому что… Не хрюкаю, а покашливаю. Ну, тем более. Покашливать нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. У нас система плохо работала при Ельцине, но она была. Был суд, и были анекдоты того времени, да, возьми поровну и решай по справедливости. Mm. То есть, да, все равно, да, он был, конечно, не, не датский суд, да, и не европейский. Были СМИ, в которых мы с тобой работали, были другие СМИ, пожалуйста, но, тем не менее, система работала. И э, мы видим, как конкуренция, даже вот в нашем с тобой деле, да, в, в нашем с тобой ремесле телевизионном, да, как, да, мне говорят олигархи, да, в олигархических детях, да, но в 6, часов, в 6 часов появлялся диктор там программы «Время», и он не мог не сказать о каком-то событии, потому что в 7 часов появлялся Осокин или Миткова, да, и так далее. И было понятно, что это все равно станет всенародным, все равно об этом узнают, они вынуждены были разговаривать. То есть работала, она плохо работала, она работала хромала, не по. а Путин просто ее ликвидировал, демонтировал эту систему, и сейчас ничего нету. Слушай, а ты видел с последнего, последнего прекрасного а, Геннадия Андреевича Зюганова, он же тут что отмочил, а, это же было прекрасно, у них был ЗУМ, а, или я не знаю что, Путин встречался с главными фракциями Госдумы, ГУС и тут Геннадий Андреевич Зюганов вам восставший из ада, вдруг говорит Путину там, про Навального. И вдруг говорит, да вот вы видели вот этого, вот, вот этого там, берлинского пациента? Это же молодой Ельцин, только трезвый. Да! <смех> Что касается Навального, это по образу и типу молодой Ельцин, но только трезвый. Перед ним ставилась задача сформировать свою партию, движение широкое, и все сделать для того, чтобы и дальше продолжить лихие 90-е, но под другой вывеской. Он так и сказал. Да. То есть у нас все-таки ветеран коммунистического движения и реальный, реальный конкурент Ельцина 1996 -го года, абсолютно реальный, еще несколько раз был, вдруг сказал в лицо Путину, что у нас есть новый Ельцин и даже трезвый. Берегись Путин! кстати говоря, фотографии тут прямо выкладывая действительно похожи. Вот молодой Ельцин какой-то. Там есть общие черты. Но главные общие черты Навального и Ельцина, что они оба то, что называется политические животные. То есть, конечно, политик как, как призвание. Вот как бы музыкант или художник или инженер. Вот политик как призвание, да? И это абсолютно, это это очень точно, это очень точная вещь. Значит, только это обнадеживающее значит, замечание, но в чем печальная разница? Тогда «Маятник» шел, конечно, в сторону демократии. Да, совершенно очевидно. То есть уже было понятно, что так жить нельзя. Это был главный там, сказать, да, слоган. Ну, Как-то по-другому, уже ясно, что по-другому. И дискредитировала себя коммунистическая система, а свобода и демократия были... Желанные перспективы. Это то, чего мы не пробовали и хотели бы попробовать все, почти все. Вот Сегодня э, либерализм сначала сам себя немножко дискредитировал, не на шутку, а не немножко, а потом два, два десятилетия его просто дотаптывали. И сегодня слово либерал это ругательство. Либерализм да, это ругательство для, э, для, для подавляющей масс людей либерализм это ругательство и востребован может быть да может быть в качестве альтернативы может быть востребовано нечто такое что мам не горю значит это вопрос открытый конечно что будет каким образом что придет на смену что именно мы видим что и навальный как ты так сказать, обратила внимание его главная тема это классовая тема Классовая тема, это же, да, вот богатые, да, посмотрите, вот они наворовали, они богатые, они у вас воруют, богатые и бедные. Мне кажется, я ничего не путаю, что мы уже боролись с богатыми, что у нас уже бедные, да, так сказать, приходили к власти, да, в прогнившую коррупционную страну, да, и так далее. Мы толком не зашли, по-настоящему не зашли как раз на либеральную территорию. Потому что зашли ненадолго, а дальше под видом либерализма. ну Уже Гайдар же не было в декабре 1992 -го года, как мы помним. Да? То есть тех либералов, которые, собственно, либералы, да? и которые предлагали нечто, да? а, это все закончилось очень быстро. В 1993 году уже генералы рулили в Кремле, а дальше особисты начали рулить. А, и в этом смысле все возвращаемся к Конфуцию. Да? В каком виде придут перемены? И не забудем, хабаровский протест – это протест эмоциональный, это протест человеческий. Путина в отставку! Все делайте вообще. Мы еще вернемся, и нас будет нас больше. Животу обязательно. Нас, нас будет, будет больше. больше. Вот это общность, ощущение общности. Оно есть у хабаровчан. Хабар — это наш край. Ничего про Россию не сказано. Это наш край. Это место, где мы живем. Мы хотим жить так, как мы хотим жить. И э, на повестке дня со всей очевидностью, ну, по крайней мере, для меня, либо э, изменение правил, либо реальный федерализм, вот настоящий федерализм не на бумажке, а настоящий федерализм, и самоуправление местное и так далее, и так далее, либо распад России. Я, э, я так сказать, вижу, вот, ну, мне кажется, что это именно что альтернатива, то есть ничего третьего не придумать. Как в Америке, да, есть небольшой центр, Москву делаем дистрикт Колумбия, да, маленькая Москва, маленькая, или в Новой Москве делаем отдельную, да, отдельную правительственную область. Там они сидят, решают 7% бюджета им, да, чтобы они там решали какие-то внешние, какие-то общие вопросы. А все остальное уходит, власть уходит на места. Либо такой вот федерализм, либо... Через какое-то время, совершенно очевидно, когда эта лапка ОМОН кончится в Хабаровске, вот сейчас на чем держится, собственно, федеральная власть в Хабаровске? Только на ОМОНе. Только на ОМОНе. Больше совсем ни на чем. Когда разговариваешь сейчас с белорусами, я всегда прошу их назвать, кого бы они хотели видеть своим президентом. Вот из довольно большого... Круга потенциальных участников. Напиши фамилию президента Беларуси, какого ты хочешь. Одну фамилию напиши, я сейчас махну хвостом. Так и будет. Вы бы кого написали? Свою. Я отличный президент Беларуси. Я буду хорошим. Я хотел тебя спросить. Выбери начальника, хорошо, не для России, ну хотя бы для Москвы. Ну, как выбери начальника? Ну, я, то есть, вот, кто скажу, тот и будет, да? Да. А, ты знаешь, что, мне не получится. Вот я лет 30, кстати, бы сказал, о, я сейчас назову, да? А сейчас я понимаю, что поскольку его выберу я, а не они, то очень скоро начнется тектонический разлом. Очень скоро выяснится, что, ну, не негод... ну, можно ну, Гавала, да? Можно ли Гавала в Мариэл? приезжаю в Мари-Эл, привожу за ручку Гавала и говорю, вот он ваш, значит, президент. Мари-Эл смотрит на меня с большим недоумением и говорит, что за хер такой, зачем он нам? И действительно незачем, потому что Гавал хорош как президент, когда его выбрал народ, народ который захотел этого президента. Да? Значит, длинная история в том смысле, что надо, надо, чтобы они захотели, надо, как у ребенка, выработать потребность выработать потребность, чтобы он, то есть можно отволочь один раз туалет и заставить вымыть руки в ванную, да, и с мылом, и несколько раз приучить. Но, в принципе, с какого-то момента он должен понять, что так лучше. Ему нужно вымыть руки. Не, не папа выпарит, если он не вымыет, да, не мама не даст котлеты, а ему нужно. Так-то, конечно, ну вот был Боря Немцов, да, там, да, замечательный. И уж пока, ну да, понятно. Были, был шаров Деланеси. Вот шаров Деланеси, я много раз говорю, ты его жизнь я говорю. Да. Вот. Вот шаров Деланеси. Но он наш Гавел. Даже, даже русский. Вам русский нужен. Начал вам русского, да, если, если вам вас евреи не устраивают. Есть и русские. Вот есть шаров Деланеси, да? Честный, образованный, совестливый, да, вот, да, все, что надо. Не все, что надо. Потому что он будет вызывать э, о, аппарат, да, как он будет? Значит, к нему должен прилагаться бюрократический аппарат, состоящий из кого? Я сосковцу даю в начальнике Шарова Деланы, условному, да? И что? Съедят этого Шарова Деланы, опозорят, дискредитируют, опозорят сделают виноватым за все, и, и выгонят с позором. Вот и все. И он умрет или кончит покончит с собой. Вот и все. Значит, вопрос не в том, кого мы с тобой хотим, а просто в том, чтобы продолжать объяснять, чтобы постепенно количество людей, которые не хотят кровопийцу, и не хотят царя-батюшку, а хотят менеджера, и понимают, что честный – это не убогий, а это полезно, что это правильно. И что вот так, как выглядит премьер-министр Финляндии, Норвегии и Дании, да, да, вот это так должен выглядеть начальник, да, а не большой, волосатый, вонючий и опасный для окружающих. А мы будем гордиться, что он такой опасный для окружающих. А ты видел последнюю картинку? Последнюю картинку, видимо, из бункера Путина, судя по всему. Я не знаю откуда, но таких интерьеров нам еще не показывали. Недавняя картинка, когда Путин сидит... Да. В среди мебели а-ля особняк да. Бронсалова, когда у него стоит лампа а, -ля, а, -ля, а -ля приемная в частной клинике, а люстра из а дворца металлургов и шторы лучший траурный зал крематория. А да. Ну, это же... Что? Вот, это то, про что мы говорили. Помнишь Кин-Да-да? Народу нравится, ему нравится Оля, это ты схватил за голову, я схватил за голову, и всех хрюкаем и, и веселимся. А это его представление о вкусе. Он из бандюков, он из бедноты, во-первых, относительный, изначально, да, из бедноты. И это, ибо, это богато. И это есть его представление, это его, есть его компенсация. Поэтому вопрос, а какая разница, ну Шаров-Доланы, ну Гавел. Это не имеет никакого значения, кого я назову. Имеет значение, да, чтобы это каким-то образом совпало, найти вот эту точку. А, да. Вот Ельцин был поразительным, а, ранний Ельцин был поразительной фигурой, потому что он был совершенно по типажу, а, да, такой царь-батюшка, царь да, и то, что нужно, да, то, что нужно десяткам миллионов, просто по типажу. А да, вот этот вот тип-тип большого барина, да, который обнимает бабушек, да, прислоняет к плечу, там, помжа, что угодно, на качелях качается, да, вот, вся эта пошлость выборная, он это очень делал легко и весело. Он был свой, да, он был свой на, на вот каком-то вот генетическом уровне, не на генетическом, конечно, на вкусовом, ур историческом уровне. А Гайдар, который начал загибать пальцы, начиная разгибать пальцы из кулака, ты помнишь, да? И я ахнул, потому что понял, что у него нету перспектив, потому что в стране, где загибают пальцы, а он в принципе не выросший начал разгибать пальцы, перечисляя э, необходимость действий в экономике, все, пропал. Ну, человек разгибает пальцы, а не загибает, он не свой. Когда он сказал слово «отнюдь», все, он погиб. Не важно, что он сказал после слова «отнюдь». Он сказал очень много умных вещей, их никто не услышал, потому что «отнюдь» он чужой, да, это происходит на каком-то прямо вот почти животном уровне. Вот сменить, вот эта смена типажа – это вещь, к сожалению, очень медленная. Сколько эта метастаза сожрет живых жизней, да, сколько лет и жизни потребуется, не знаю, не знаю, исторические ощущения что, ну, значит, они, они, конечно, исторически обречены. Но это их историческая обреченность, может нам обойтись, бог знает во что еще. Потому что у меня была такая фраза, в 90-м году написано, в расщельную между двумя эпохами может провалиться несколько поколений. Это было в 90-м году. Я не предполагал, до какой степени это изящное МО практически про нас будет. Мы еще не вылезли из постсоветской из советской эпохи, конечно. Ты сказал, что эта метастаза сожрет еще сколько-то жизней. И говорил сейчас про Долоне, что его бы, конечно, довели бы, и он покончил бы жизнь самоубийством. Конечно, я хочу спросить об Ирине Славиной. Ты написал очень пронзительный пост про Ирину Славину, которая, конечно же, конечно же была доведена, естественно. Это доведение до самоубийства, которое, конечно, никто никакая власть не признает. Но а, да вот к ней пришел на похороны губернатор а, Нижегородской области. Слушай, у меня такое ощущение, что я очень этого боюсь. Я работаю с таким контингентом, в общем, подвижным, а, и которых тоже доводят. Я очень боюсь, что это не последний случай. Мы живем, в, конечно, в чудовищной норме. А дальше уже, да, кто-то, кто-то, да, что я, слава Богу, что не каждый так поступит, понимаешь, да, потому что мы живем в чудовищном, без, без, ну, как заключенные, да, что надо для того, чтобы зона начала вскрывать вены, да, что-то должно быть сверх, да, сверхобычного унижения. И, и сама история Ирины Славиной, ее гибели и того, что последовало потом, то есть ничего, да? Гы-гы, ненормальная, да? А, а, это не, не только политическая норма, чудовищно, ведь мы же видим комментарии в Фейсбуке, и уровень, да, уровень, это вбито уже, это вбито. То ли это стокгольмский синдром такой, не знаю. Там есть и стокгольмский синдром, безусловно. Потому что если это, если это пустить как бы, в душу, надо что надо что-то делать, а что-то делать – это кишка тонка. Поэтому, да, ну, лучше да пусть она будет сумасшедшей, да, спокойней. Мы нормально, она сумасшедшие, живем дальше, живем дальше. Виктор, но ведь ты сам жертва хейтерства во многом. На тебя обрушивается как мало на кого и уже много лет. Ну да, ну, это компенсируется, это компенсируется человеческими словами другой части аудитории. И я научился, ну хотя бы немного, не то, что я такое отзеркаливаю холодное, да, и такой небожитель, которому не важно, что о нем говорят. Моя проблема в том, что я каждого из пишущих считаю человеком. Я пытаюсь объяснить. Но, но все-таки, когда уже совсем не в многоту, я вспоминаю, имена людей, которые ко мне хорошо относились, и да, и как-то полегче. Я переживу э, эту ненависть. Я различаю ненависть, э, ненависть и людей на службе, как мне кажется. А тебе не кажется, что хейтерство э, это как раз то, что нас, нас, в смысле страну, объединяет? Здесь, мне кажется, как-то последние несколько лет все э, ненавидят О. всех, хейтят всех и... Поэтому так, ну, то, что называется срачи, просто разлетаются да. а, на уран. это, это э, Я думаю, что это было всегда, человек не меняется в природе человеческой. Фейсбук, социальные сети просто показали уровень катастрофы нам, всем. Мы э, очень, почти не способны разговаривать. Срач возникает на ровном месте. В отношении к какому-нибудь художественному фильму или сериалу. Да? Не то, что там за Гитлера или против Гитлера, да, за Сталина, нет, нас этому не учили, разговаривать, вести диалог, да, а довод против довода, теза-антитеза, это все потеряно, нас, почти этого нет. Подожди, А Ройзман, а Ройзман со своими прекрасными короткими и емкими высказываниями, это не дискуссия, Ройзман, Розамон как жанр? Нет. Розамон как а, жанр, да. Розамон как жанр. Нет, это, это забавно. Это забавно. А нет, но это, это все-таки... Ты же понимаешь, что это такой... А, крайний случай... Он, он не претендует на, он не претендует на, на диалог. Он, он дает от, оценку. оценку. Мне, мне это смешно, потому что, мне кажется, ну, может, это смешно мне, потому что я примерно с этой стороны. Да? Мне кажется, что... есть, Знаешь, это, это он очень точный, смешной, смешные вещи пишет. И э, старая формула Леонида Лиходеева, филитониста блистательного, смешно, потому что правда. Он ведь... «Мы смеемся, потому что он пишет правду». И он находит самый короткий путь к правде. Матерный, да, сложный рядом. Вот. Это не хейтерство, да, это все-таки другое. Хейтерство, оно выглядит, оно чаще всего бездарно. Ройзман дает оценку. Да, она крайняя, можно с ней не соглашаться. Но судя по тому, что мы смеемся, она очень точная. Если бы это, она не была точной, мы бы не смеялись. Это феномен некоторый, я, не, я так импровизирую. Я думаю, почему, да? Почему Ройзман это не пошло, а Маргарита Симонян пошло? Почему? А очень, очень, простое объяснение. Ройзман равен себе, а Маргарита Симонян пытается изобразить деятеля культуры и государственника. Понимаешь? А Ройзман вот такой, как есть, и он равен себе. Равенство себе – это почти, да? Почти Почти индульгенция, как Венечка Ерофеев, ну можно не читать, да, или Губерман, да, можно не читать, если не нравится этот стиль, да, не нравится этот язык, но юза лешковский но это равенство себе, это, да, человек от своего имени говорит, это непобедимо. А Симоньян все время притворяется, да? она все время пытается показаться больше, чем она есть. Она довольно мелкое существо. Да, довольно пошлое существо. А изображать себя государственника, деятеля культуры. И это смешно, на самом деле. То есть э, вот, э, вот где пошлость. А мы с тобой не пришли к, ко второй э, национальной идее, собственно говоря, о хейтерстве, может быть, еще... Знаете, я сейчас как в учебнике по литературе за 9 класс, пошлость такая вот, вот одна из наших бед. Ну, пошлость, да, пошлость даже на Боков впервые его написал по-английски это слово, да, как известно, оно вошло, вошло в английский язык, как некоторые. Да, это не про пипиську пошлое, да. Пошлое это как раз про э, говорение общих мест, да, про такое у, у грандиозного Самуила Лурье была э, лекция про пошлость которая всем рекомендую, она издана. Это вот он там очень точные слова нашел. Я-то сейчас импровизирую. Но, конечно, пошлость в, вот в таком... Она рядом со словом напыщенность, она рядом с пафосом. Наша э, главная болячка, если говорить о национальной болячке, она тоже типовая. Это ощущение собственной изборности. Это лечится, это, это все проходили. Нам кажется, что кругом будет суббота, а здесь четверг. Нам кажется, что законы исторического развития, да, законы физики, экономии, что для нас это все не писано. Что есть какая-то вот, вот Россия, вот она как-то вот про, между стройками проскользнет. Знаешь, а мне кажется а еще, что Во вообще мы воюем, мы вот Россия как страна последние несколько лет воюем, потому что мы хотим э, добра. Мы хотим научить сказать украинцам, что вы дураки, ничего не знаете, а вот мы вам сейчас мы вас сейчас научим. В Грузии тоже. Какой-то Саакашвили. Да мы вам сейчас сделаем все. Мы сейчас его прогоним мы дадим вам... Научим, подскажем. Мы про от доброты этого, и любви воюем. Так вот про это профессор Преображенский говорил Шарикову, не Вы должны молчать и слушать. Слушать и молчать. Вы должны, мол... вы должны научиться спускать воду. Вы должны научиться да, вы должны научиться элемент... мыть руки, Вы должны научиться элементарным вещам в социальном... в общежитии да, человеческом, межнациональном, внутри себя. Вы должны честно считать, научиться честно считать голоса. Вы должны научиться не врать. Вы должны научиться элементарным вещам, которых вы не умеете. Говорят нам снаружи, но никто А внутри говорят, круто, ты... нам это не нужно. Ты крутой. Хрен с ним, Страсбург, Фигасбург, ты это, это главная правда за нас, Бог за нас, да мы, мы особенные. Да нифига мы не особенные. И если посмотреть, да, вот я рассказывал уже про особый сенегальский путь, ты ничего не знаешь про особый сенегальский путь? Ты не в курсе? Там был президент в 2000 году избранный, в 2008 году он вместо себя поставил премьер-министра. Потом снова сам. Это уникальный синегальский путь. Да? У них кругом особая опорно традиционной ценности, войны по периметру, да, и так, далее, и так далее. Это все особый синегальский путь. Оль, в том-то и дело, что путь совершенно типовой. Всякий путь узурпации власти и деградации, стагнации он вполне типовой с какими-то рюшечками. бы говорил, что мы одним локтем уперлись в Германию, другим в Китай, да. Но. Левый-то локоток слабнет, Китай-то может наш локоть сломать как спичку уже. И наш единственный шанс цивилизации – это стать частью Восточной Европы. Да? Стать Восточной Европой. Альтернативой этому – стать Западным Китаем. Все, ничего третьего. Потому что мы сами по себе с нашими ресурсами не выживаем. Ну, просто не выживаем. Либо через какое-то время мы обнаружим себя просто да, китайскими территориями. Это уже происходит, уже, да? уже весь Восток. Китаю не надо никакой армии. Знаешь, какая армия у Китая, если все встанут по дружью? Численность. 700 миллионов. 700 миллионов человек – это китайская армия в момент мобилизации. Но она не понадобится для Хабаровского края. Да, для, для всего этого не понадобится они... Они просто заходят туда и уже и берут, потому что, потому что никакой России-то нет. Очевидные вещи, которые запрещено даже говорить. Да? И которые, да, вот, ну как когда все в очередной раз да, рванет, будет очень обидно, что этого можно было как-то избежать. Мы на канале Мыр любим говорить запрещенные вещи. И с нами был виктор шундерович во многом запрещенная штучка <смех> спасибо, спасибо виктор спасибо спасибо, спасибо.